Коломолеком, друзья. Ну, наконец-то мы сегодня вырвались с моим хорошим другом, с Ганином на рыбалочку. Где-то около шести месяцев мы не выезжали. Правильно, Дима? Да. Вот эти вот ограничения с карантином, на часы автомобилей автомобиле въезжать нельзя, ездить нельзя по городу. Но мы Нашли лазейку с Димой и как-то черным ходом каким-то, да, Дим? Потайными путями. Потайными путями, да, вот, выбрались Как всегда, я нахожусь сейчас в середине козелкума. Стоит жара невыносимая. А вот. И заранее хочу еще извиниться то что за качество видео. Сегодня мы... У меня нет с собой съемочной группы. Мы решили все это снимать на мобильный телефон. Я не знаю, что получится. У меня сейчас Дима, вон, в качестве оператора. Ну, а что делаешь а как тебе погодка, погодка приехали на отдых ловить рыбку какую судачка сазанчика латвочку жирную Как думаешь, какая погода сейчас? Я имею в виду, жара какая. Градусов 50 точно есть. Мне кажется, больше. Может быть, часам-двум будет больше. Что готовим, братан? Прикормку. Кого ловить собираемся? Мы с Азанчикой на на платвечек. Нарезку? Да. Надо нам все равно ночью на судакажды будем сидеть. Нам нужна нарезка. Придется поэтому приготовить прикормчику и поймать пару сазанчиков или полотвечку. Кстати, еще на чем можно? Рыбу еще можно использовать на живсах. Здесь? Ну, здесь в основном платва, сазанчик идет. На них, как обычно, мы и так и делаем. Быстро. Как всегда у нас Бухарек клюв начинается ночью. Возьми, возьми ну, ладно, его, вытеши лучше, вытеши Второй почин Второй почин, одного отпустили, да? Одного отпустили Классно, да? Самому тоже что ли нернуть? Смотри, как парную молоко теплую, да? Ну, ч ⁇ хочешь? 75 градусов сейчас жары, блин Че, братан, будем сажать на крючок? Да. Процесс пошел. Процесс пошел. Вот крючок. Можно кита вытащить на него. Короче, вот так насаживаем, вот я вам показываю, не знаю. Если кому-то нужно, конечно. Кого интересует, можете посмотреть. Жало должно быть открыто чуть-чуть. Все. Сейчас сделаем первый заброс. Ну что, первый пошел. Да, делал вот на паличный, а то пальцы можно обрезать. Кидать будем где-то 150, наверное, нет, Насколько получится. Хорошо пошла. Отлично. Все? лови судачок жирненький на килограмма 3 короче все нормально кстати желательно леску как это правильно говорят чтобы сильно не натянуть правильно чтобы она маленький была, да Так лучше судак берет скорее всего латвичка что... но есть, есть? да Сазанчик. Сазанчик? А, смотри, как он Жалко надо Отпустим. Только сначала он пару садочков нам принесет, потом. Да. Давай, выпишем. Так, мы уже разбили лагерь, уже успели поспать понемножку. Это горка, И что, у нас садок, нет? Это садочек. Он, наверное, старший меня был, да? Да, старше, это точно. Еды рыбацкие подарили. малявочница называется. Что, все здесь живые, да, стали стали? да, всегда живые жидят. Сейчас посмотрим. Твою. Это точно жить хочет. Блин. Вай, вай, вай, вай это надо. Сейчас, минутка. <толкнул> Короче, ребят, мы его отпустить не сможем, он вообще глубоко заглотил наживку. Блин. Сейчас будем его оперировать. Бля. Смотри, что сделал. Не хочет. Ему больно, бля. Так, где я кручу у нас? Мне кажется, его все... уже хорошо сидит. И меня еще поранил, на самом деле. Так, ручку вот надо. Сейчас, сейчас. Молчи, братишка, молчи. Чушь. Ребят, он, ну, глотнул. да, он глотнул. Он уже, Дим, отпустить не, не получится у нас, братан. Ну чисто сразу же на, на хей пойдет. Хей сделаешь или что? Жарюху сделаем. Жарюху? ребят приехали мы вчера на двое суток поначалу все было прекрасно устроились палатку поставили удочки закинули начали ловить плотву сазанчиков нарезку готовиться на вечер во время съемки были маленькие нюансы камера перегревалась не работала 72 градуса вчера было жары но за это мы извиняемся а так рыбалка в принципе шла удачно Наловили сазанчиков, маленьких отпустили, чуть больше оставили нарезку. Вечером закинули на судачка, сразу два попалось, как по заказу, первый, второй. Но потом поднялся сильный ветер, и все зачище, прекратилась рыбалка у нас. Ветер был сильный, волны, поэтому мы прервались немножко покушали и легли отдыхать. Но сегодняшний день, надеюсь, будет удачным. Рыбалка опять началась, начали ловить плотву, сазанчиков готовиться на вечер. Надеюсь, что будет вечер удачным. Какой красный, нет? Так, порежь. Да. да черви от жары, честно говоря, вздыхаются. Или или нахожусь а живут нормальных. Они вроде Они вроде большие были, да, когда мы их смотрим такие а маленькие. Глубже надо было, как? Были. Глубже надо было там тоже были. Сейчас я позьмуюсь. По Потому что черещура не мелкие. Да, два. А? Два крючка? Да, два. Ну, до вечера нам надо пару сазанчиков взять нарезку. Вчера то, что поймали уже, в принципе, сазанов нет, только платвички там остались. Будем надеяться, да, хотя бы до вечера поймать пару сазанов, опять также нарезку делать и ловить на крупную рыбу. Ловись, рыбка большая. И маленькая тоже. У нас сейчас старые сутки рыбалки, уже тем, начинает темнеть, погода очень жаркая. Что сказать итог? Итог первого дня, поймали всего лишь двух судачков. Ну, много белой рыбы поймали, это плотвички, это сазанчики. Большинство отпускали, а некоторых мы Нарезку пустили, чтобы вечером судака взять. Не знаю, что забросили. Нарезки сделали с платвички Думаем, чуть подождем, а вот как солнце сядет, может, нарезки поменяем. Насадим сазана. На сазана лучше идет судак. Так как сазан долго держится свеженьким, а потва нет. Ну, наша рыбалка только начинается, будут результаты, будем показывать. Я думаю, что камера не будет больше нагреваться и выключаться. Самый интересный момент. Не торопись. Вот, ребят, сейчас отрежена поклевка, но мы долго ждали его. Давно В принципе не было поклевки. Сейчас мы его возьмем, он глубоко глотнул. Ну его отпустить уже никак. Дим, слышишь? Он уже глотнул хорошо, блин. Сейчас еще проблема будет его вытаскивать. Все. Ну, вот. Ну, по-моему, килограмм, да, Ди? Ну, чуть больше. Чуть больше? Полтора ездить. На сегодня это пока первый, но ну, я думаю, что и не последний, да? До утра еще будем рыбачить. Будем рыбачить, а там будет видно. Не хваса, не чешуи, Точно. Ребята, вот закончилась наша рыбалка Два дня мы были на рыбалке Получили массу огромного удовольствия Столько адреналина было Эмоций столько Но все хорошее когда-то заканчивается мы сейчас едем домой Поймали Достаточно количество рыб не могу сказать что ни одна рыба не пострадала все рыбы пострадали дима как тебе рыбалка, рыбалка удачная в принципе отдохнули расслабились а то сидеть дома уже очень сильно надоело провели хороший промежуток времени половили дальше у костер мы не смогли зажечь потому что был сильный ветер хотели национальное узбекское блюдо, показать, что приготовить. Были, в принципе, продукты и все. Но не было такой возможности. пустыни пустыне при ветре тяжело заводить костер. Ну, на да, другие съемки, надеюсь, Дима, что нам что приготовить в с национальным нашим блюдом. Да, планы были грандизованные. Ни одно блюдо хотели приготовить. Но ветер нам не дал эту возможность. Ну, ладно, всем всего доброго. До новых встреч. Всем них посадить шеи. Пока-пока.